дорогие мои! Здесь я читаю карты Таро с любовью для тебя. Мы сегодня тему, значит, рассмотрим такую: что надо знать о нем сегодня? Перед вами четыре варианта. Выбирайте. Первое, второе, третье и четвертое. Здравствуйте, кто выбрал у нас первый вариант. Давайте посмотрим, что надо знать о нем сегодня. Ваш человек задумывается вот сильно, сильно заду задумался. У кого-то задумался, у кого-то задумывается. Над своими действиями, на то, что он делает, то, что он даже не делает. У кого-то не делает, что он не делает по отношению к вам, либо по отношению к определенной своей даме. Если у него такая есть, дорогие мои, возможно, просто э, над своим каким-то развитием тоже задумывается как вариант. Но также я могла бы сказать, что человек очень даже, допустим, очень хитрый здесь по семерочке мечей, как в дополнение к восьмерке чаш. Поэтому здесь задумывается о своих движениях, о том, что он сделал по отношению к вам, а то, что он не сделал, у кого-то не сделал по отношению к вам. Возможно, даже человек все достаточно решил для себя, что надо сделать для того, чтобы что-то сделать к вам, либо то, что к вам не делал. То есть здесь человек достаточно уверенный, уверенный в себе и в своих силах, немного эгоцентричный эгоист, ну а так, в принципе, задумывается о своих действиях, своих деяниях, злодеяниях тоже для некоторых может проиграться, но, поверьте, не для всех. Поэтому, дорогие мои, здесь задумывается человек, возможно, также о вас, о том, что вы можете хранить и то, что вы делать можете по отношению к нему и над какими-то своими ощущениями по этому поводу. То есть человек сейчас трезво оценивает свои действия, подытожим ваши действия, если, соответственно, вы вместе вы живете вместе либо существуете либо у вас есть отношения, но ну, правда потому что некоторые думают что есть отношения а на самом деле их нету, а, поэтому да, поэтому да, а, возможно над какими-то уходами тоже человек может, кстати, задумываться либо над какими-то изменами, если соответственно происходили какие-то измены. не до того чтобы изменить кому-то, я не исключаю, если там совсем у вас полный крах и человек склонен к изменам, каким-то боком то здесь даже может об этом задуматься. На самом деле такое есть, но не потому что хочется, а потому что а, вынуждена какое-то такое действие. Дорогие мои, это правда не ко всем это подходит, сразу говорю, но все-таки это тоже может здесь проигрываться. Поэтому ну, здесь семерочка мечей, поэтому к восьмерке чаш, возможно, какой-то уход и какие-то некоторые интересные совершения манипуляторства. Также человек может, кстати, и проявлять к вам и, соответственно, ощущать это от вас. Кто-то здесь, возможно, руководит парадом, а кто-то здесь только пляшет. Поэтому вот над какими-то такими глобальными вещами, что я э, думаю по этому поводу, что я чувствую к ней, что я думаю, что я сделал так, что я сделал не так, что она делает в наших отношениях, что она может делать для нас. То есть вот здесь какие-то моменты задумываться о определенных действиях. В сторону женщины. Либо если женщина что-то не делает, стоит на месте, почему она стоит на месте и не задумывается над какими то определенными вещами, которые мне интересны. То есть вот здесь реально задумывается человек, о ваших отношениях у вас, о своих действиях, о том, что было сделано, возможно, даже сделано как-то в прошлом. Даже если вы в новых каких-то отношениях, в новых знакомствах, да допустим, человек может задумываться о том, какие можно предпринять определенные шаги для того, чтобы сделать какие-то шажки к вам. Сделать, не сделать, дорогие мои. Ну, как бы здесь, здесь достаточно ответственный, интересный молодой человек, который все-таки своим словом больше он знает цену поэтому дорогие мои если здесь человек который соответственно не действует либо как-то не проявляется то здесь больше задумывается каких-то своих геморройных вещах которые его как-то немного сподвигает на то чтобы просто бездействовать и уходить поэтому вот я прям сразу говорю вот этот есть такое некоторое здесь различие дорогие мои да поэтому все-таки также возможно задумывается о том, что он не получает в отношениях с вами и что вы, возможно, также не даете по отношению к нему. Поэтому вот здесь задумывается вот здесь вариант чисто задумывается об определенных действиях, что сделать, что не сделать, как быть, что она чувствует, что я чувствую по отношению к ней. Здесь определенные мысли, определенно действия, но здесь руководит, конечно, не очень приятные могут быть просто ощущения у некоторых людей но для тех, кто в хороших классных отношениях здесь больше тогда задумывается о том о каком-либо развитии но все-таки здесь есть такой момент примеси негативные минусы именно в четверочке пентакли с магом и в восьмерочке чаш возможно определенные существуют ограничения у человека что человек не может как-то определенно действовать в том мире, который он хочет для себя это может, также зад... это может также касаться о... Э, если вы, допустим, вдалеко, далеко от молодого человека, то я могла бы сказать, что это больше о том, о его каком-то развитии, о его каком-то прогрессе. Человек может задумываться о э, том, идет ли карьера в минус, либо карьера в плюс. То есть вот здесь вот какой-то такой момент. Поэтому, дорогие мои, но здесь по факту задумывается человек не просто так, а по факту уже каких-то совершений. Поэтому прям сразу говорю еще раз. Поэтому спасибо вам за внимание. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал второй вариант? Ну, давайте посмотрим. Что надо знать о нем сегодня? А, значит, у нас такой интересный, в принципе, вариант. Давайте так. Дорогие мои, ваш мужчина, возможно, задумывается о том, что он что-то не тянет, что он не справляется с какими-то ситуациями. А, возможно, человек хочет что-то закончить в своей жизни, либо с кем-то закончить, либо... Либо что-то закончить, что как-то с какими-то совместными усилиями было достигнуто на максимум, что уже сил нету, Либо что он хочет начать что-то новое для себя, дорогие дамы и мужчины. Поэтому здесь это касаемо его семьи. Здесь человек хочет что-то с чем-то разорвать и чем-то заняться. Возможно, может дело касается определенных жизненных обстоятельств, именно брака, разрушить брак и уйти в новое. Для некоторых это может показаться именно таким боком, да, но дело в том, то, что, дорогие да, у вас много, это не значит, что это все единственная трактовка для всех. Нет, у всех, у каждого по-разному, но просто человек у вас очень достаточно много как-то напрягается, либо напр... напрягается в данный момент, либо сейчас себя чувствует на износе, что, в принципе, просто хочется закончить вот это все и начать что-то для себя новое. Но это связано больше с семьей, семейными, возможно, также ценностями, возможно, Касаясь касается дела брака, но это я эм, категорично утверждать не буду, потому что здесь не, нету и не выпало такое сочетание, что вот он хочет оставить вас одну. Все, он хочет разрушить отношения, ставить вас одну. Нет, это касается, во-первых, семьи. Если у вас семейный человек, то просто может ему тяжелая какая-то определенная в жизни происходит ноша, либо определенная ситуация, что человек очень не справляется и хочет какого-то либо продвижения, либо движения наконец-таки. Либо есть желание чего-то. Ну, возможно, человек не знает, откуда найти просто силы. Вот, если не знает, то, э, то соответственно, предыдущий расклад у нас есть. Можете его посмотреть, там есть как раз таки про силы. Поэтому откуда их взять? А потом скажете, что вот, вот ты сделай так, у тебя все силы будут. А он сделает так, и у него все силы, все силы были встали. И тому подобное. Поэтому, дорогие мои, здесь, правда, человек с чем-то не справляется. Здесь человек задумывается о том, что для него очень сильно, на все тяжело если допустим допустим допустим допустим допустим возможно тяжелое давайте так если у кого был в браке и интересно то есть у кого-то был тяжелый брак тяжелый союз и человек может просто об этом задуматься что были когда-то тяжелые отношения тоже не исключаю по шестерке Чаш, то есть моментами прошлого и что человек не хочет в ту же пропасть что и раньше он хочет начать чистого листа и начать заново иметь очень при этом на этом много силы терпения и труда. Поэтому, дорогие мои, если так, что э, здесь также человек может задумываться о том, что не хватает немного ощущения праздника, ощущения чего-то нового и чего-то приятного. Возможно, некоторое разнообразие в отношениях. Также я не исключаю, что человек хочет вот эту рутину убрать, труд убрать, Хочет какой-то праздник, хочет определенное торжество души и много-много желаний для того, чтобы что-то очень много всего сделать. Для вас, для него самого. Также не исключая дорогие мои. Да, вот здесь просто как задумывание определенных своих жизненных этапов также может человек здесь раздумывать. Но и при этом человеку как-то эмоционально тяжело, эмоционально тяжко. В этом плане, возможно, чисто человек раздумывает о, о каком-то некотором прошлом, который бы он хотел бы закрыть для себя. Также я не исключаю. Но это касается больше, конечно, семейных людей, либо тот, кто в семье, либо у того, у кого есть семья. Если этот еще раз человек у вас был вот когда-то в отношениях, был когда-то у него какая-то определенная семья, да, у человека было какое-то тяжелое состояние души что, возможно, человек задумывается о своем прошлом и не хотел бы еще раз в одну и ту же гребенку войти. Хотел бы это все закончить и оставить для себя. А прошлое остается в прошлом. Вот здесь я бы хотела бы сказать, короче, как-то так. Дорогие мои, тяжело, тяжело. Тяжелые тяжело достаточно варианты и для самого молодого человека, поверьте, по десятке жезлов. Да, и я думаю, для многих тут людей. Поэтому тяжесть хочется убрать, а новое что-то начать, либо много сил на иметь на то, чтобы что-то сделать в этой жизни. Поэтому, дорогие мои, я желаю вам всего самого наилучшего. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто выбрал у нас третий вариант. Ну, давайте посмотрим, что надо знать о нем сегодня. Тройка пентаклей Сила, Верховная Жрица, Король пентаклей и Звезда. М -м -м, дорогие мои... Дорогие мои, здесь я бы сказала, здесь ум... Вне зависимости, какого мужчин вы можете загадать, это может быть и ваш любовник, ваш кавалер, ваш муж, ваш сын, не знаю, как угодно. Здесь потому что здесь король Пентак, если кто вдруг увидит, что это какой-то молодой человек с пентаклями что либо он богат, либо он с кем-то богатый, я бы не сказала, что на это надо обращать внимание, поэтому здесь загадываем любых. Но дело в том, что здесь, что надо знать о нем сегодня. Дорогие мои, здесь хочет идти к своим целям, желаниям. Здесь мужчина хочет, чтобы... И с ним что-то произошло. Мужчина хочет чуда. Мужчина старается идти какому-то чуду. Если чудо, это даже вы. Дорогие, возможно, он пытается сладить с чудом. Если это чудо, это вы. А вы же у меня чудо. Поэтому, дорогие мои, если что, пытается сладить с чудом. На самом деле, у кого-то здесь вверховно жрица, я бы сказала, это проигрывается определенным сигнификатор У нас интересный женский, молчащий, да. Но и при этом, если он, только определенные то определенные какие-то жесты к вам делает, дорогие мои, вот это прямо вот сразу говорю. Если определенные жесты делает, зовет на свидание, пишет, звонит там тому подобное то пытается наладить с вами какое-то некоторое чудо, чтобы что-то между вами определенное происходило. Это раз. Второй момент. Здесь человек может просто стремиться и хотеть то, чего он страстно желает. Он хочет пойти этим каким-то определенным для себя путем, но, ну, возможно, через неведомые трупы. Человек может даже хотеть обучаться чему-то, что чему-то постичь. Здесь все категория мужчин какого бы вы ни загадали хочет что-то схватить, постичь, что-то приобрести для себя. Будь то это вы как женщина, либо будь это совместные какие-то, допустим, ваши мечты, планы, цели, потому что это все таки очень сильно осязаемая какая-то вещь. Может, человек также хочет для себя счастья, стать миллионером, богатым, при этом, может быть, и как вместе с вами, может быть, и даже не вместе с вами, это тоже я бы хотела бы сказать. То есть здесь, сразу говорю, здесь ощутимая мечта, которая его сделает счастливым в материальном плане. Либо какая-то мечта, которую он может просто схватить и просто вот иметь в своем доступе. Будь то чудо это вы, либо мечта это вы, будь то чудо это какой-то определенный навык, который ему даст какую-то доходность. Поэтому, дорогие мои, я прям сразу говорю. В этом плане человек хочет также для себя что-то постичь, что-то узнать, что-то определенное в своей жизни, чтобы что-то иметь. Эм, да, дорогие мои, возможно, также человек стремится к каким-то для себя высотам, улучшает свои навыки. В данный момент времени, возможно, он уже на пути к своей мечте, либо ее достиг и стремится к еще большему получению каких-то определенных навыков и знаний. Поэтому, дорогие мои, вот здесь стремящийся мужчина либо заполучить вас как чудо, либо заполучить определенное для себя чудо жизни, либо улучшить какие-то свои навыки. Но в одном могу сказать: что по силе здесь может что-то не состыковываться, либо что-то человеку дается тяжело. Возможно, либо будет либо рост, либо выход из зоны комфорта. Это тоже, кстати, может даваться человеку здесь сложно. Поэтому, дорогие мои, также не удивлюсь, если у кого-то уже что-то при себе есть, потому что у нас король Пентакли, и у него сзади мечта. То есть человек может как иметь уже за, за плечами какие-то достижения, каких-то планов и Возможно, мечта это вы, он уже вас имеет там за спиною, но какие-то сейчас происходят сложности и трудности и тому подобное. Если такой момент у вас имеется и в жизни человек проявляет достаточно какие-то возможности, можно с вами настроить какие-то отношения. Это может быть какое-то постижение, грубо говоря, хотение вас. Да, здесь может это указывать, но не ко всем. Поэтому возможно также, что человек налаживает с вами связь. Но это дается очень сильно сложно и непонятно. Потому что человек, кстати, у вас такой денежки, либо физику, либо то, что можно пощупать, потрогать, очень сильно ценит. Возможно, просто человек тяжело обучаемый в некотором плане, либо не то, что лень матушка, но тяжело обучаемый, тоже может об этом говорить. Для некоторых просто как постижение каких-то своих целей и желаний, вот которые он себе там придумал, которые я хочу, и я это постигну. Но для него путь может быть сложноватый, описываемый в его голове, кстати. Но я думаю, что у нас человек тут совсем справится, достаточно здесь усердный молодой человек, что ж поделать-то. Поэтому, если чудо это вы, то значит стремится к вам, но здесь есть какое-то некоторое сопротивление. Если чудо это не вы, а чудо его мечты вы о них знаете, то вперед с песней он хочет их воплотить в жизнь, он хочет этого достичь, каких-то мечтаний, каких-то своих а, такую... Возможно некоторая путеводная звезда это куда-то поехать Либо путеводная звезда это иметь очень много денег Либо хорошие какие-то определенные навыки для того, чтобы реализоваться То есть здесь человек мечтает об определенном о том, что хочется, о том, что нужно. Если уже достиг мечты, то стремиться еще выше, еще больше, еще лучше это сделать. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Спасибо вам за внимание, давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал четвертый вариант? Ну, давайте посмотрим, что надо знать о нем сегодня. Если что, вдруг громко, дорогие дамы, мужчины, Пожалуйста, не обесуйте потому что ремонт сверху. Давайте дальше. Значит, у нас солнце, тройка чаш, двойка жезлов, луна и звезды. Дорогие мои, здесь у нас человек оптимистичный. Оптимистичный в любом плане. Либо хочет заразиться некоторой оптимистичностью. Если от вас, то от вас. Поэтому, дорогие мои, человек также хочет, чтобы с ним все было хорошо. Либо вместе с вами, либо даже без вас, если вы не в паре. Но человек хочет как-то оградиться от каких-то недопониманий в жизни, возможно, даже с вами, возможно, даже не только с вами, но и с другими людьми, и хочет достичь своих каких-то определенных целей в жизни. То здесь немножечко так глобально говорится больше о его мечтах, его целях, его жизненных позициях. Поэтому, дорогие дамы, если вы нарушаете его жизненность, позиции, в принципе, говорите, что ты неверно относишься ко мне, либо ты неправильно поступаешь. Он хочет этим моментом как-то защитить себя. Дается ему не сильно таки легко, но все-таки э, человек старается сделать для того, чтобы у него всю жизнь было хорошо. Если вы с человеком не общаетесь, то человека может какое-то расстраивать сотрудничество с кем-то. Я не исключаю но человек держится бодрячком И хочет всего добиться в жизни Хочет добиться определенных Каких-то своих желаний также целей Поэтому здесь человек оптимистично Смотрит на мир Не, не кидается В какие-то Негативные ощущения Прям не кидается Наоборот оптимистично Даже если вы эм, строите отношения То человек на них смотрит Также оптимистично Возможно что-то человека не удовлетворяет Либо расстраивает Я не исключаю но дело в том, то, что у него, возможно, какие-то определенные глобальные цели, и не особо-то на этом зацикливается. Очень от него требуется многого в жизни сделать, чтобы зацикливаться на всяком. Поэтому я бы не сказала, что человек тут галопом по Европам скачет, нет, человек просто очень сильно оптимистично. человек хочет всякого сотрудничества. Если с вами, то с вами. Если с вами сотрудничества человек не хочет, то, возможно, защищает то, что ему дорого. Его эго, его мнение, его какие-то также принципы. И я это не исключаю, дорогие дамы, если что. Если правда человек от вас отворачивается, уходит, значит, защищает себя от вас и может ощущать некоторое покушение с вашей стороны, Потому что здесь очень сильно уязвим человек в некотором плане, если вы его сильно заденете за некоторые, допустим, определенные слова, либо определенные вещи. Я понимаю, что все люди уязвимы, но сразу говорю, что может очень сильно защищаться от вас в данной конкретной именно позиции. Либо также, если человек от вас далеко То здесь может человек что-то строить для себя Строить прям усердно Возможно, также с кем-то работает на пару Либо как-то добивается Но здесь я бы не сказала, что один в любом случае, он не добивается один, возможно, там сотрудниками, возможно, у него по работе, возможно, у него в отношениях то, что он что-то добивается в отношениях, также не исключаю. Здесь у нас кубки все-таки жезлы, что может говорить больше о его жизнедеятельности, оптимизме и любви к тому, что он сейчас делает. Будь то это любовные отношения, будь то финансы, но это связано больше с его мечтами. То есть человек хочет добиться своей мечты, целей, да, но и прикладывает максимум усилий. Что это? Хорошие отношения, большой заработок, бизнес, либо еще что-то. То есть каждый тут из мужчин решает сам, потому что здесь, дорогие дамы, ну правда, в четвертом варианте, ой, в третьем варианте там полупоподнятнее в этом плане. Здесь немного обширнее и глобальный вопрос. Может быть, он хочет заняться определенными искусствами, определенной, допустим, йогой, либо определенными практиками. Также я не исключаю. То есть здесь немного такое обобщенное. Вот. Но то, что он хочет чем-то заниматься, либо то, чего он хочет стремиться, это связано с его желаниями и с его ощущениями. О том, чем он говорит, либо то, что какие он действия совершает, это большой является показатель. Если он, допустим, работает на заводе, но ну, совершает, не знаю, какие-то движения в музыке, то, соответственно, он хочет добиться каких-то результатов, только особо вера. Вера, возможно, в некоторое ощущение нормального будущего может не присутствовать в некотором роде. Но все таки Человек не оптимист, человек не кидает как-то голову в сторону, все таки ее проявляет и адекватно и благоразумно, но хочет добиться всего всякого в жизни. Если вы с этим человеком в паре, в браке, то вы можете замечать какие-то вещи, которые он сильно хочет что-то, говорит об этом, что-то в этом плане делает, дорогие мои. Если человек не делает в этом плане что-либо, то вариантом вы ошиблись, потому что все-таки здесь двоечка жезлов, здесь обмен. Возможно, он просто обменивается с кем-то, там, определенной, допустим, информацией для построения каких-то задач и целей. Я не, я не говорю о том, чтобы кому-то изменять. Я об этом не говорю, потому что сейчас хопа, сейчас многие могут подумать. Поэтому, дорогие мои, вот здесь как-то так. Оптимист хочет всего самого наилучшего в жизни, стремится к этому. Возможно, какая-то определенная невера в это присутствует. Но все-таки человек бодрячком держит хвост пистолетом, я бы сказала, здесь. Так, вот такой у нас лисионок тут на этом варианте. Спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца. И большое спасибо всем вам за лайки, за подписки, за комментарии. А также моим любимым спонсором, который спонсируют канал, очень большое. Сеньки. Поэтому спасибо вам, ваше читающее Тарус. Любовь для тебя. Пока-пока.